Доброго времени суток, меня все еще зовут Андрей Столяров, и речь сегодня пойдет о рекламе. Собственно, в своем первом ролике я называл именно рекламу как канонический образчик информационного насилия. Давайте подумаем вот над чем. А любая ли реклама является информационным насилием? И вот ответ тут, как ни странно будет, нет, не любая. Ну, с одной стороны, можно назвать примеры рекламы, которые заведомо информационным насилием являются, и это без вариантов. Во-первых, конечно, реклама по индивидуальным каналам связи, такая как обычный спам, всем известный, такая как, ну, например, звонки на ваш домашний телефон с предложением что-нибудь купить. Вот. Ну, кроме того, наружная реклама. Здесь тоже вариантов никаких быть не может. В общественных местах мы появляемся вне зависимости от нашего желания. Мы просто не можем не выходить на улицу. Мы не можем всю жизнь жить внутри своего жилища. Нам необходимо перемещаться по населенным пунктам, поэтому эти рекламные щиты, ну, мы могли бы, может быть, на них не смотреть, но это тоже не получается. Мы смотрим по сторонам, это неизбежно, мы не можем закрыть глаза, иначе мы куда-нибудь упадем или во что-нибудь врежемся, поэтому здесь, к сожалению, мы никак не можем не видеть рекламных щитов. Ну, а наше подсознание устроено так, что если оно может прочитать какую-то надпись, оно ее тут же читает, безотносительно того, хотим мы этого или нет. Поэтому, конечно же, наружная реклама — это тоже насилие, это информационное насилие без каких-либо сомнений. Но я могу вам назвать... Также и рекламу, которая заведомо не является информационным насилием. Вот, например, в некоторых магазинах до сих пор существуют иллюстрированные каталоги. Раньше их по запросу высылали по почте. То есть нужно было запросить каталог, вам он приходил по почте в бандерольке. Сейчас так уже не делают, потому что есть интернет. Но сами каталоги кое-где еще сохранились. Вот этот каталог вы берете сами. Он лежит на полке, никого не трогает. Вы приходите, берете его. Понятно, что вы знаете, что там внутри более-менее. И раз вы его взяли, значит, вы более-менее согласны на ту информацию, которая там внутри есть. Если не согласны, то зачем его было брать, спрашивается в задаче. Нет, но ну можно, конечно, придумать такую ситуацию, когда в каталоге окажется не то, чего вы ожидали. Например, вы возьмете каталог какой-нибудь мебели... По крайней мере, на обложке будет нарисована мебель, и сказано, что это каталог какой-нибудь мебели или какого-то мебельного магазина, а внутри окажется реклама секты саентологов. Ну, конечно, в этом случае вы почувствуете себя обманутыми, это заведомо и диза, вас обманули. И, кстати говоря, любой, в общем-то, обман, любая злонамеренная дезинформация, это, конечно, тоже информационное насилие. Почему? Потому что тут заведомо отсутствует согласие получателя. Никто не хочет, чтобы его дезинформировали, чтобы его обманывали. Но это скорее искусственная конструкция. Чтобы вы взяли иллюстрированный каталог, а там оказалось что-то совсем не то, чего вы ожидали. Обычно, что на обложке, то там и внутри. И вот такой каталог — это заведомо не информационное насилие. Если только вам его не всучили насильно. Но если вы его взяли сами, то где тут насилие? Тот, кто передает информацию, выразил свое согласие, создав этот каталог, напечатав его. А вы выразили свое согласие, взяв его в руки. Никто никого не насилует здесь. Все в порядке. Информационная свобода соблюдена. Ну, понятно, что вот два крайних случая. С одной стороны, наружка и спам, это заведомое насилие. С другой стороны, вот такой вот иллюстрированный каталог, это заведомо не насилие. А есть ли варианты посередине? Да, есть. Конечно, есть варианты посередине. Вот, например, реклама по телевидению. Как ни странно, хотя большинство людей она раздражает больше, чем любая другая. То есть, в общем-то, к наружке все как-то привыкли, и особо на нее даже и не возбуждаются. Да, вот реклама по телевидению, но ну, она всех бесит. Ну... Может быть, не всех, но большинство телезрителей, конечно же, недовольны тем, что там есть реклама. Но вот является ли она информационным насилием? Дело в том, что не совсем. Можно сказать так, что ну не хочешь, не смотри этот телеканал, переключись на другой. Правда, здесь можно, конечно, понимаете, можно сказать, что вы случайно на этот канал попали, увлеклись какой-то передачей, а тут вам бац, рекламный блок. Ну хорошо, давайте немножечко ситуацию, опять же, построим искусственную. Вот если мы обяжем владельцев телеканалов э, гонять перед каждой передачей и перед каждым рекламным блоком нейтральную информацию о том, что вот здесь сейчас будет реклама, ее будет столько-то, да, будет, она будет в таких-то количествах, то есть вот данная передача будет прервана семью рекламными блоками, общей длительностью 40 минут, при том, что длительность передачи с половиной часа, все исчерпывающая информация, вроде бы. Нет, бывают еще люди, которые недовольны конкретными видами рекламы, или э, рекламой конкретных видов товаров. Ну, например, я знаю людей, которых просто совершенно нереально бесит реклама женских прокладок, я не знаю почему, мне, например, совершенно наплевать, что конкретно рекламируют. Да, я рекламу всякую не люблю, но не люблю ее, в общем-то, в одинаковой степени. И она меня не так чтобы бесила, прям-таки. Но вот есть люди, которые просто вот там от конкретных видов рекламы да, значит, кого-то вот женские прокладки бесят, кого-то, кстати, бесят автомобили. Видимо, потому что они такой автомобиль приобрести, не могут, а очень хотят. Вот их почему-то очень жутко совершенно раздражает, реклама автомобилей. Ну, человек может сказать, что вот я соглашался на рекламу, но не в таких количествах, или соглашался на рекламу, но не этих товаров. Ну, хорошо, вот в этом нейтральном блоке можно будет э, дать эту информацию, что вот, значит, там такая-то реклама будет, рекламироваться будут такие-то товары такой-то категории, реклама будет столько-то, такое-то количество. После этого, извините, уже все, да, после этого, ну, не хочешь смотреть рекламу, но ну, не смотри этот телеканал. И, кстати говоря, это ровно то, чего я вам рекомендую и всего вам, всем вам желаю. Не надо смотреть телевизор, как это, например, делаю я и как это делает большинство моих знакомых. У меня, например, в доме вообще нет телевизора. Но так или иначе, даже в том виде, в котором телереклама есть сейчас, несмотря на то, что она всех раздражает, в общем-то, это не то насилие, которое нужно немедленно искоренять. Да, по крайней мере, есть гораздо более серьезные виды насилия. Вот та же наружная реклама – это заведомое насилие. Ну, а реклама по телевизору – это непонятно, это что-то среднее. То есть, да, на грани фола, может быть, даже за гранью фола, но начинать, если уже запрещать информационное насилие, то начинать нужно явно не с нее, как ни странно. От нее можно закрыться. От рекламы наружной или от спама вы никак не закроетесь. То есть нужно вообще не ходить по улицам, нужно вообще не пользоваться интернетом. Но ну, это несерьезный не совет, несерьезная рекомендация. А вот не смотреть телевизор – это серьезная рекомендация. Ей очень легко последовать. Вот. Или вот, например, тот же интернет. Вот реклама на сайтах. Не та, которая спам. Со спамом все понятно, за спам вообще четвертовать надо. А вот реклама на сайтах в виде баннеров. Да, конечно, тоже неприятно. Тоже она раздражает, тоже она вызывает какие-то... Неправильные эмоции, да, у нас сами негативные, безусловно, вне всякого сомнения. Но вы знаете, ну не ходите на сайты, где много рекламы. Опять же, можно на сайт попасть случайно из поисковика, понятно все, с этим все ясно. Хорошо, современные технологии очень просто позволяют сделать следующее. Входите на сайт, вам вываливается табличка, что на этом сайте есть рекламные баннеры в таких-то количествах, рекламируются такие-то категории товаров или какие-то категории услуг, рекламные баннеры предоставлены там такими-то баннерными сетями или там рекламные баннеры у нас свои, у нас никакие баннерные сети не используются, это разные варианты бывают, баннеры текстовые или баннеры графические, у нас там есть на некоторых баннерах анимации и так далее, и так далее. Хотите, заходите, не хотите, интернет большой, идите куда-нибудь еще. И вот вы нажимаете одну из кнопочек. Согласен на получение рекламы, не согласен на получение рекламы, Если не согласен, вам на этот сайт, так сказать, войти не дадут. Все, понимаете? Ну, да, неприятно, конечно, да, но здесь вот вам предоставить информацию, которая есть на сайте, владелец сайта согласен не просто так, а на определенных условиях. Не хотите, как хотите, это так же как на рынке. Вот товар, вот цена, хочешь платить цену, не хочешь не платить цену, иди дальше. Здесь никакого... Нет насилия, здесь есть продукт согласия сторон, да, обычное соглашение. Собственно, на основе этих соглашений работает общество с разделением труда, так что все хорошо. Хотя и не всегда приятно. Хочется, конечно, съесть килограмм черной икры, а денег на нее нет. Ну, неприятно, но что поделать, это же не наша икра. Вот. Но вообще, э, слово «реклама» обозначает содержание. Содержание, а не способ подачи. А для информационного насилия важен именно способ подачи, а не содержание. То есть получается так, что ну, не всякая реклама да, является информационным насилием, не всякое информационное насилие является рекламой. Важен именно способ подачи, он предполагает согласие получателя в данном случае или не предполагает. Но я должен сказать, что есть один случай рекламы точнее, одна категория рекламы, где именно содержание указывает на ее заведомо насильственную сущность. Как ни странно, я имею в виду так называемую социальную рекламу. То есть, когда не коммерческие какие-то услуги или товары рекламируются, с этим можно согласиться. Ну и в конце концов, не так страшно, но купим мы не один стиральный порошок, а другой. Какая в сущности разница? Но вот... Что касается социальной рекламы, понимаете, на ее получение может согласиться только тот, кто уже согласен с ее месседжем, с той точки зрения, которая рекламируется. А всякому человеку, который против, который не согласен с этой точкой зрения, социальная реклама будет заведомо неприятна. И никто никогда на нее не согласится. Вообще пропаганда, понимаете, вот пропаганда всегда идет без согласия тех, на кого она нацелена. Поэтому здесь само содержание предполагает, что, наверное, согласия получателя нет и быть не может. И вот как ни странно, да, все как-то считают, что вот там коммерческая реклама, ну принято так считать в обществе, вот коммерческая реклама, она такое нехорошее дело, хотя от него никуда не деться. А вот социальная реклама, это, грубо говоря, дело хорошее и правильное. Нет и нет. Социальная реклама гораздо хуже, чем любая коммерческая реклама. Потому что на коммерческую рекламу еще согласиться можно, на социальную нет никогда. Ну, а вообще, вы знаете, что такое пропаганда? Пропаганда это когда кто-то хочет, чтобы мы думали так, как он хочет. Вот в таких случаях нужно думать, а почему же он, вот они, да, те, у кого есть много денег, много денег на социальную рекламу, да, почему они хотят, чтобы мы так думали? Кстати говоря, социальная реклама очень низкий эффект. В некоторых случаях рекламируется что-то такое, но ну, что, грубо говоря, в общем-то, вроде бы и не имеет отношения к лоббированию интересов правящей верхушки. Ну, например, когда рекламируют от отказ от курения, да, в принципе, можно, конечно, сказать, что верхушке невыгодно, чтобы люди умерли от рака легких, да, потому что они тогда налогов не платят. Вот, но это уже немножко притянуто за уши. В принципе, ну, вот пропаганда отказа от курения — это просто вот такая вот социальная реклама. Она так сказать, не потому, что так очень хотят, чтобы мы думали, а потому что... А почему, кстати? Почему она есть? Хотя от нее толку никакого, в общем-то, все же прекрасно это понимают. А на самом деле есть она вот по какой причине. Кто-то где-то когда-то выделил деньги на государственную программу борьбы с курением табака. Надо как-то за эти деньги отчитаться. Конечно, понятно, что 90% разворовали, у нас всегда так делается, но бюджет, его надо пилить, что с ним еще делать. Вот, но за, так сказать, на остаток денег, ну надо как-то отчитаться за них за все. И вот один из вариантов отчета. А мы сделали рекламную кампанию. Мы провели рекламную кампанию, мы устроили социальную рекламу. То есть, это просто обычная пилёшка бабок, как обычно. Да? Ничего в этом интересного и ничего в этом нет такого хорошего, правильного и так далее. Да? То есть, социальная реклама – это зло еще и с этой стороны. Вот такая штука. Ну, а что делать по этому поводу? Знаете, стараться не покупать то, что рекламируется. А если видите социальную рекламу, ну, либо игнорировать ее, либо думать – кому же она выгодна и почему так хотят. В большинстве случаев, впрочем, ее просто можно игнорировать и все. Спасибо за внимание.